Хочу сказать несколько слов о мощности пары. Так вот, если мощность человека, мы ее определили как вообще огромную, если такую мощность человека взять за единицу, то мощность пары уже может быть достигнута, то есть вот, их взаимодействие при их любви при их согласии, при их глубочайшем взаимодействии может быть достигнута мощность в десятки тысяч раз больше, чем одного человека. Чувствуете, какие пропорции? Совершенно фантастические пропорции. В десятки тысяч раз больше, чем мощность одного человека. Это мощность пара. Не зря в Библии существуют такие слова. Когда двое... В мире и согласии, находясь под одной крышей, скажем, горе переместись, она переместится. Чувствуете? Гора переместится. Вот какова сила пары. Что мы опять же имеем в жизни? Мы в жизни зачастую имеем обратно. Вот встретились два молодых человека. Закончили институты, он, подающий надежды там, весь такой грамотный и творческий, она там такая веселая, энергичная, жизнерадостная, соединяются. И вот мы их видим через 10 лет. Тусклые, неяркие, животиком без стали, ну и так далее. То есть пошло, пошло, пошло. Почему? То есть они соединились так, для того, чтобы помочь друг другу раскрыться, и мощность должна увеличиться, а они стали жить хуже, чем по отдельности. Они стали хуже, чем были в молодости. Как так? Почему? Это совершенно нормально. Это противоестественное, противоприродное явление, когда соединяются два величайших Творца, имеющих огромную мощность, и они ее, эту мощность теряют, и они ее отправляют в песок, и в результате живут хуже, чем если в жили даже по одному. Хуже в материальном плане, хуже в отношении друг к другу. Когда они жили по одному, они относились друг друга лучше, чем когда соединились. Почему это происходит? Так вот, этот вопрос нужно всегда держать в своем пространстве. И не допускать. Никакими проявлениями жизни снижение своего интереса друг другу, снижение показателей жизни. Не предавайте себя. Нельзя предавать себя. Если вы чувствуете, что здесь что-то не то, помните разговор о честности? Честно себе сказать. В чем же дело? Почему мы, любя друг друга, мы так хотели быть вместе, мы такие планы строили, а соединившись, мы получаем посредственность. И честно поговорить друг с другом. Вот этот честный разговор друг с другом должен выявить, где же, куда уходит вот эта энергия, куда уходит энергия пара, почему во взаимодействии вы имеете меньше, чем по отдельности. То есть это какое-то какое дикое несоответствие с природой. В чем дело? И вот, когда честно себе задаешься вопросы, то видишь, и открываются ответы. Когда я разрабатывал вот, учение о семье и принципы и мотивы построения семьи, одним из принципов э создания семьи я именно этот и включил, что отдавать больше, чем получать. То есть только в этом случае семья действительно может быть счастливой. То есть если каждый из входящих в семью будет думать именно так. Я создаю семью, я вхожу в семью для того, чтобы отдавать больше, чем получать. Это важный принцип. И когда... Так вы будете входить. А что значит больше? Что значит больше отдавать? То есть больше чего? А это значит отдавать с любовью. Потому что всего, уж чего-чего много в человеке, так это любви. И вот отдавание любви и будет являться той, тем двигателем, тем процессом, Который обязательно семью сделает счастливой. Отдавать больше, чем получать. Отдавать каждый день больше любви. Каждый день больше ласки. Вот даже более глубоко, внимательно читая православных авторов, и там можно найти советы, которые дают интересные результаты. Например, вот оптинский старец говорит, нужно обнимать любимого не менее семи раз в день. Семь раз в день. У кого-то и в месяц не наберется этих семи раз. Не менее семи раз в день. Ну и так далее. То есть каждый элемент жизни нужно превращать в какое-то творчество. Каждый момент жизни нужно превращать в отдачу, отдачу этой любви, отдавать больше, чем получать, отдачу любви. И тогда все состоится, тогда семья зазвучит, тогда пара будет.